Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики! Это мой первый видео на русском языке. Как сказать, пробный видео. Если вам понравится, я буду продолжать и снимать серия уроков. Сегодня я хочу поговорить, как надо написать письмо на немецком языке. Официальное письмо и неофициальное письмо. Официальные письма... Всегда начинаем так. Sehr geehrte, damen und Это когда мы не знаем, кто будет наше письмо прочитать. Это будет женщина или мужчина. Например, если мы напишем для какого-то офиса или учреждения. Если, например, мы покупали какой-то товар и для какой-то момент нам товар не понравился или э, товар оказался сломанный и мы хотим его вернуть назад, мы делаем это с помощью ПЕШВЕДЕ. Такое письмо называется ПЕШВЕДЕ. Э, ЖАЛОБА. Сегерты дами мы используем, и, например, тогда когда мы прочитали в интернете или э, в журнале какое-то объявление о покупке или продаже квартир или другой, или другого имущества. Такие письма мы всегда начинаем сягерте. Тамен и И закончим мидфронтлишим курсом. Это такой официальный форма. Этот форма мы используем именно для официального письма. Ну а если мы точно знаем, кому мы напишем, например, это шеф или какой-то чиновник. И он мужчина. Тогда мы начинаем так. Sehr И там ставим имя. Например, sehr geehrte Herr Schulz. И письмо опять э, закончим mit Freundlichen крусен. Ну, а если это женщина, тогда напишем sehr geehrte и ставим имя. Например, sehr geehrte Frau Schmidt. И закончим опять «митфроундличен круссен». Официальные письма всегда начинаются с «зея и заканчиваются «митфроундличен круссен». Ну, а неофициальные письма можно начинать так. Эм, например, «Либе фрау Вайман». Ну, если этот фрау Вайман учитель вашего сына. И такого письма можно закончить как угодно, например, liebe große, schöne große, viele große oder vielen Dank. Такого, такого письма можно начинать и заканчивать как угодно. Только если, например, это учитель, можно к нему обращаться вежливо. Mit sie. Такие вежливые письма напишут, например, для плохо знакомого соседа, или учителей, или коллеги. Ну, а друзей, если напишешь что-нибудь для друзей, то тогда можно начинать письмо как угодно и заканчивать как угодно. И вежливой формам э, уже не надо. То есть не надо обращаться mit sie если напишешь, например, для твоего друга или хороший знакомый, сосед или фамилия. Ну, если вы хотите тренироваться для ГОТА-сертификата или ТЭЛК, то тогда нужно строго наблюдать пунктов. Для каждого авгабе э, есть пункты, специальные пункты. И надо для каждого пункта что-нибудь написать. Один или два предложения. Если это А1, то можно написать коротко. А если П1, тогда нужно использовать языковые э, конструкции. Такие как файл. Tas, and fida od, auch и так далее. Нужно показать, что вы имеете эти навыки и умения. Ну, сегодня все. Я в принципе сказала все, что хотела сказать, а на следующем уроке мы будем уже написать письмо. Sie besuchen einen Deutschkurs. Sie kommen diese Woche nicht in den Unterricht. Nächste Woche wird im Unterricht aber ein Modelltest zur Deutschen Prüfung gemacht. Schreiben Sie Ihre Kunstleiterin Frau Schuster. Sie Punkte. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. Grund für Ihre Schreiben. Entschuldigung, wie zu Hause lernen und wann sind sie wieder im Kurs? Спасибо для внимания. Я жду вас на следующем уроке. До свидания. Tschüss.